Всем привет, меня зовут Евгения, мне 18 лет, и я поступила в один из самых необычных вузов мира, Minerva Schools at KGI. Мой путь поступления относительно недолгий. Поступать я решила только в конце 10 класса, когда поняла, что в России нет специальности, по которой я хочу обучаться. Где-то уже через полгода после мысли о поступлении я получала первое приглашение из вузов. Конечно же, я сдавала различные тесты для поступления. Это и TOEFL, который я сдавала на 102 балла, это и SAT, который я сдала на 1400 баллов, а также два предметных теста по математике и химии, которые я сдала на максимум. Подав документы более чем в 22 вуза, я получила приглашение из двух из них. В Minerva School KGI я получила 70% финансирования и подтвердила свое поступление. В моем вузе я увижу мир, ведь за 4 года обучения я побываю в 7 странах мира. Я считаю, что одним из самых важных факторов моего поступления было необычное мышление и креативность, ведь именно это ценят американские вузы в своих абитуриентах. По своему опыту я считаю, что поступить в вуз Америки вполне реально. Главное — это усердие абитуриента. Как однажды мне сказали один умный человек, в США поступит каждый, кто хочет это сделать. Возможно, не в первый год, но он обязательно поступит. И я желаю вам удачи.